Берецкого региона, учащиеся лицея номер 42, Алексей, Здравствуйте. Валерия Здравствуйте. и Ян. Здравствуйте. И сегодня мы говорим о празднике День Матери. Итак, праздник День Матери отмечается в России последнее воскресенье ноября. Это праздник, который был принят на государственном уровне как государственный праздник в 1998 году. У меня к вам, ребят, первый вопрос. Как вы считаете, что это за праздник, почему он был принят именно на государственном уровне и какова цель данного праздника? Ну, давайте. Кто самый смелый пофилософствует? Алексей, давай. Почему он записан на государственном уровне? Потому что, скорее всего... В нашем мире очень много матерей, очень много детей. То бишь, везде есть любимая семья, то бишь, само государство хочет одобрить то, что не может пройти мимо, чтобы каждый ребенок имел свое счастье, и каждая мама тоже. Прекрасно. Лер, давай. День матери, мне кажется, был создан для того, чтобы мамы радовались и понимали, что они не одни. И в этот день дети поздравляли своих матерей. Хорошо. Я. Так, я считаю, что э, надо было бы обязательно создать такой праздник, вот, потому что он является очень важным. Вот, э, от того, что ну, мать, это самое важное в жизни ребенка. Наверное, не только ребенка, наверное, и взрослого человека. Ну, да. Конечно, именно с такими, с такими целями и был создан данный праздник. Конечно, вы все правильно сказали. Это прежде всего отметить значение матери, мамы в жизни каждого человека. И еще также Алексей нам об этом сказал. О семейных устоях. И государство не может быть безразличным к этому вопросу. Безусловно, поддерживать нужно семейные устои, традиции государства. Все вы правильно сказали, молодцы. Сейчас я вам предлагаю послушать сказку Василия Сухомлинского, которая называется «Семь дочерей». Она... Малюсенькая, малюсенькая. Было у матери семь дочек. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда мать вошла в хату, дочка одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. Я скучала по тебе как маковка по солнечному лугу, сказала первая дочка. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет каплю воды», — проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», — сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчелки без цветка щепетала четвертая». «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», — промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», — сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды. В а вот, и... вот такая небольшая сказка о словах и деяниях. Как вы считаете, ребят, что труднее: красиво говорить или же красиво поступать? Ваше мнение? Лер, давай с тебя сейчас начнем. Мне кажется, что труднее всего красиво поступать. Угу. Потому что сказать можно что угодно, то, что тебе придет на ум, а для того, чтобы что-то сделать, надо подумать, а потом и сделать. Угу. Хорошо, Ян. Ну, в данной сказке показывается то, какое безразличие оказало... Седьмая, и то, как э, она отнеслась к приходу матери. А как она отнеслась к приходу матери? Она не стала ей э, льстить, и поэтому она сразу решила приступить к делу. Так, ну, ты сказала безразличие. Да. Безразличие — это когда все равно. Ну, не совсем, потому что мама пришла, она устала, и поэтому... А седьмая решила ей помочь, в то время как остальные просто ей говорили о том, как они ее сильно ждали. Тогда наоборот, тогда это участие. То есть она не осталась в стороне, да, была участливой. Так, хорошо. Алексей, я так понимаю, юный философ, фило, философ наш. Давай. Я полностью солидарен с Яном и Валерией. Не надо говорить и льстить кому-либо, надо действовать. Надо делать то, что ты хочешь, и то, что тебе нужно не только тебе, но и другим. Хорошо. Но я здесь не совсем согласна с тем, что это лесть. Ведь они говорят о своих чувствах. Разве это лесть? Разве они ждут какой-то выгоды? Ведь льстит человек с целью получения какой-то выгоды. И вот здесь возникает у меня следующий вопрос. Вы говорите про лесть? Я так не считаю. Это выражение чувств. А что, вообще не надо тогда говорить о своих чувствах и о своей любви? Нужно только каким-то делом доказывать, только поступками? Чувства можно выражать и по-другому. Можно в письмах, можно в словах, а можно и в действиях. Все шесть дочерей выразили свое почтение в словах, а не действиях. Что сложнее по-вашему, слова или ум? Я никак не могу спорить с вами. Отчего же таки? Мне просто интересно, то есть вы сейчас говорите, что самое главное – это совершать правильные поступки. В этом случае получается, что говорить совсем не нужно? Не только. Мы э, сказали о том, то, что почти все э, от первой до шестой дочери никак не могли помочь ей. А седьмая же помогла. Мы говорим об этом. Ян, скажите слово. Да, конечно, седьмая проявила более э, действий, более чувств, и поэтому решила сразу приступить к делу. Угу. Она проявила больше чувств. Ну хорошо, пусть будет так. Хорошо. Пусть на самом деле важно все. Важны и поступки, какие-то деяния, да, действия. Но слова тоже важны. Слова – это очень важно. Скажите, почему для нас важно что-то слышать приятное? Как детям, так и родителям, всем. Всем нужны слова. Почему? Ведь не только действия нужны, вот молчаливые какие-то. Слова тоже нужны. Вот у меня к вам вопрос – почему? Как вы считаете? Зачем? Ну... Э... Человек может выразить свои чувства не только в действиях, но и обязательно в словах. Вот, потому что без слов бы людям было бы сложнее описать, например, чувства. Вот, поэтому да. обязательно делать как бы, и то, и другое, чтобы было хорошее сочетание э, выражения чувств в словах и в действиях. Хорошо. Потерял мысль, как же так, оратор? Как по мне, то, что когда ты говоришь какие-то искренние и приятные слова, uh -huh. человеку приятно их слышать, потому что если это говорится искренне, то это будет приятно всем, а если ты говоришь ну, как-то для какой-то выгоды, то, я думаю, это не всем будет приятно. Uh -huh. Ну, конечно, когда для выгоды это лезть, это уже не по-настоящему, это, конечно, неприятно. А если эти слова искренние, если это правда, безусловно, говорить нужно. Это важно, потому что слова – это средство коммуникации, слова – это энергия. Поэтому так уж заведено, что мы общаемся именно таким образом, именно словами. Хорошо, тогда у меня к вам такой вопрос. Скажите мне… Пожалуйста, какими вы хотели бы видеть всегда своих мам? Вот прям называйте какими? Красивыми, у -у -у добрыми, у -у -у -у умными. Э, ну, я бы не стал допол дополнять что-то к своей маме, потому что она абсолютно идеальна. Вот, а идеально ей... она какая? Мы же с ней не она знакомы. Она очень угу. добрая, она приветливая, она поддержит в любую минуту, и с ней приятно разговаривать. Угу. Она приятный собеседник. Так, хорошо. Алексей? Хм, плохих и хороших вам никогда не бывает. Каждая мама по-своему хороша и по-своему плоха. Если я хочу что-то дополнить к своей маме, это лишь то, чтобы она нормально относилась ко всем абсолютно. Если мы что-то не так сделаем, то она все время может сделать то же самое. Сделать, сделать ситуацию такой, чтобы мы оба могли быть виноватыми и оба могли извиниться. Глубоко. Скажите мне, вот вы здесь перечислились сейчас и добрыми, и веселыми, да, жизнерадостными, умными. Вот для всего этого должны быть какие условия, чтобы всегда мама была такой, как вы хотели бы ее видеть? Надо относиться к маме э, так, что, ну, для того, чтобы мама относилась к тебе, как ты хочешь, надо относиться к ней также. Угу. Уважительно, да? Да. Подвеж... Подво... Подвожу итог. Уважительно относиться. Так, хорошо. А что вы для этого как бы делаете, вот кроме просто уважительное отношение, это какое? Что вы делаете для, для этого? Для уважительности мы делаем все, абсолютно все. Мы пытаемся ее развеселить. Если у мамы плохое население, мы пытаемся поднять его. Если у нее и так хорошее население, мы поднимаем его до самого верха. Маму устало, а мы всегда ей помогаем. В чем? Во всем, если сумки без проблем. Так, еще. Как-то помочь, приготовить что-то без проблем. Мы всегда за маму. Но в некоторых случаях бывает то, что и удручает. Угу. Все-таки давайте на позитивном ключе. Как вы помогаете маме? Вот меня прямо это интересует очень. Можно помочь с уборкой, например, можно сходить в магазин, когда она попросит. Или когда она заболеет, можно сходить в аптеку. Когда у мамы плохое настроение, можно сходить в магазин купить и цветочков. Я? Mm -hmm. yeah. Я люблю маме помогать в том случае, когда она устала. Я могу, пом я могу помыть полы, протереть пыль, помыть посуду и сделать абсолютно все, что она попросит. Какие молодцы учащиеся лицея номер 42. Просто супер. Давайте теперь такой небольшой блиц-опрос на знания ваших мам. Вот, например, первый вопрос. Назовите, пожалуйста, любимое блюдо вашей мамы. Алексей? Даже не знаю. У нее очень много любимых блюд, но, скорее, больше всего ей нравится Даже, скорее, даже не блюдо, это скорее фрукт. Гранат. Подожди, блюдо это то, э, что нужно готовить. Да. Какое блюдо ей нравится? Да, я говорю, у нее очень много любимых блюд, но, как я думаю, самое любимое это то, что она всегда нам готовит. Это макароны. Обычные нормальные макароны, которые можно сделать совсем чем угодно. Макароны это как стартовая линия. Ее можно как продолжить. Можно э, разветлить можно пойти в другую сторону. То бишь, дополнить и упростить. И сделать очень вкусно. Так. Ну, лично моя мама, э, я думаю, очень любит борщик. Тоже, согласен с Алексеем, макароны. Э, и она очень любит тортики. А, неплохо, которые сделала сама. А. Моя мама любит рис с курочкой и с каким-нибудь э, салатиком угу. э, или э, тоже борщ. борщ хорошо с этим разобрались а теперь блюдо которое она больше всего любит готовить ну моя мама вот безусловно больше всего любит готовить какие-нибудь супики потому что их приготовить довольно легко я сам пробовал э -э и к тому же это блюдо такое универсальное, которому можно подать практически все что угодно. Моей маме, наверное, больше всего нравится готовить рис или гречку, так как его это готовить легко. Так. Как у Яны супы. Так много. Ее, наверное, любимый тащи. Больше всего мама да? любит готовить щит. Щи. Прекрасно, разобрались. Хорошо, давайте дальше. Какой у вашей мамы любимый фильм? В бой идут одни старики. Прекрасный выбор. Может быть, у моей мамы любимый фильм. Один из любимых – это «Семейный бюджет». Так. Моя мама любит смотреть сериалы. И, как она мне сама сказала, у нее один из любимых сериалов, который мы смотрели в прошлом году, это Скорая помощь. Кстати, мне тоже очень понравилось. Хорошо. Тогда давайте поговорим, чем любит мама заниматься в свободное время. У ваших мам вообще есть свободное время, или его не бывает? У моей мамы есть свободное время после того, как она приходит с работы, она приготовит что-то покушать и э, может сесть на диван, и мы все из семьи начнем смотреть какие-нибудь фильмы или сериалы. Здорово. А как же уроки? Уроки я делаю до прихода мамы. Думается просто. Ну давайте еще. Ну я с мамой тоже люблю э, садиться на диван и смотреть разные Фильмы. Также моя мама любит э, отдохнуть, посидеть в телефоне немного, да, вот, но не просто посмотреть что-нибудь неважное. Она смотрит исключительно только то, что может ей понадобиться в жизни. Молодец, мама. К сожалению, моя ситуация немного похожа, чем у Яны и Валерии. У моей мамы есть лишь четыре субботных дня из 4 работы. Ну, то бишь, 4 она дня работает и 4 отдыхает. Обычно она как говорится со своими обычными друзьями. Играет, пытается развлечь. Если бывает, то мы садимся и вечером играем в какие-нибудь настолки по типа, типу монополии. Настольные игры. Да? да? да. Угу. Настольные игры. Угу. Хорошо. Так, понятно. Как вы дома маму называете? Мама мамуля. Ага. Мама мамуля также. Угу. Мамочка. Угу. Мамочка. Хорошо. Хорошо. А вы знаете, о чем она мечтает? Вот, например, какой-нибудь отдых или вообще какие-то мечты, мама? Моя мама мечтает, чтобы я вырос успешным и возил ее на машине. Хорошая мечта. Моя мама мечтает, чтобы у меня было все хорошо. Я хорошо вышла замуж и приобрести себе Мерседес. А сейчас вы только в шестом классе, да? Хорошо выйти замуж это тоже очень важно. Так, Алексей, Золаны. Угу. У моей мамы очень хорошие мечты, абсолютно никакие. У нее нет меч какой-либо мечты, она живет настоящим. Она не будет мечтать, она идет к цели. Но как я думаю, я мечтает, чтобы все было хорошо, чтобы все было нормально. Как у всех мам. Интересно, конечно. Сейчас такой необычный вопрос. Скажите, пожалуйста, какой предмет у ваших мам был любимым в школе? Как вы считаете? Хорошо, тогда логику включайте. Мне кажется, у мам был самый любимый урок в школе. Это русский язык так как чаще всего она мне с ним помогает, и она хорошо меня угладит, и с литературой. <сık> <сık> хорошо знает этот предмет. Хорошо. Я думаю, то, что у моей мамы любимый предмет был биология, потому что она мне часто рассказывает какие-нибудь лекции из своей жизни, связанные с биологией. Связанные с биологией. Хорошо. Алексей? <сık> <сık> Моя мама... У нее, как она рассказала, было много предметов любимых, по типу русский, математика, даже биология. Видно да. и не только. Философия, вы хотите натолкнуть? Скорее, у меня любимый предмет философия. Она очень много помогает мне с русским языком, с математикой. Обычно я делаю все уроки сама, она лишь приходит под конец и исправляет то, что я наделала. Очень хорошо. Хорошо, такой вопрос у меня возник. А вам мама помогает делать уроки? Или вы все сами-сами? Ну, лично моя мама никогда не помогает мне с уроками, потому что она знает то, что я учусь отлично, и в уроках у меня нет никаких проблем. Здорово. Ну, моя мама делает как почти большинство мам. То бишь, я делаю уроки, и она приходит под вечер, немного уставшая, и проверяет то, что она делала. Надевая ее слишком много. Так э, моя мама э, не часто мне помогает, так как я успеваю делать уроки до ее прихода. Но с уроками, по которым у меня есть проблемы, я оставляю до прихода мамы. Ну, тоже правильно, да. Им разминка для мозга тоже не помешает. Правильный вариант. Э, а что вы просто любите делать помимо уроков со своими мамами? Какое у вас любимое занятие, вот такое совместное? Например, гулять по паркам, ходить в кинотеатры или по каким-нибудь кафешкам. Здорово. Как я и раньше говорил, я люблю, когда мы собираемся все вечером и играем в настольные игры. Даже бывали случаи, что иногда нам выключали свет, и ради интереса мы просто зажигали сычу и играли в какие-либо игры. Mm -hmm. Это было очень хорошо. Mm -hmm. Ну, я согласен с Алексеем. Моя мама тоже любит поиграть на настольные игры. Также мы часто вечерком смотрим какие-нибудь сериалы или фильмы. Моя мама любит погулять. Вот, только чаще всего у нее просто не хватает на это времени. А так бы хотелось. Хорошо. На самом деле в России проходят акции перед этим праздником, который у нас называется День Матери. Акция называется «Мама, я тебя люблю». Акция всероссийская. Во время этой акции проходят различные мероприятия в школах, в детских садах, в различных учебных учреждениях, в учреждениях доп. образования. Так вот, символом этой акции «Мама, я тебя, я, мама, я тебя люблю» является незабудка. Как вы считаете, почему именно такой цветок был выбран символом такого праздника? Ну, я думаю... То, что, возможно, этот цветок был выбран из-за своего названия Незабудка, что символизирует то, что дети и взрослые не должны забывать свою маму. Угу. Хорошо. Еще версии какие-нибудь есть? Я интересно, думаю, интересно, что я вообще согласна с Яном, вот, но хотела бы еще дополнить то, что незабудка это очень красивый и нежный цветок. Такой же красивый, как любая мама, и такой же нежный, как любая мама. Честно говоря, мне даже здесь ничего даже дополнять не, не надо. Все уже хорошо компонирует Ты согласен с ребятами, да? Да, конечно. Спасибо огромное ребятам. Я напомню, что в гостях у радио Люберецкого региона сегодня были учащиеся лицея номер 42 города Люберцы. Это Алексей, Валерия и Ян. Спасибо им огромное, что они пришли. Любите своих мам, уважайте своих мам, будьте обязательно им опорой и надеждой. Всего доброго вам, уважаемые радиослушатели. До свидания.